Ну что, дорогие мои, путешествие в Горный Алтай в осеннее равноденствие 2021 года лета состоялось. И мы убедились в красоте и волшебстве этих мест, в потрясающе меняющейся живой катуне, которая никогда не бывает одинаковой, игра неба, света и знаки силы которые проявлены на алтае они настолько откликаются настолько живые откликаются на человека подсказывают помогают если у вас будет желание ощутить вот такой вот внутренний контакт более большой более глубокий более насыщенный чем тот который мы можем, ощутить в городах или даже где-то на природе, но там, где м -м, больше народа, что ли, да. Алтай, он такой, тайна. Алтай – тайна Бога. Он такой у Христа за пазухой, а, такая вещь в себе. И а, осеннее равноденствие – очень интересная точка а, вообще в летнем цикле. И э, вот в этом летнем цикле она выглядит ключевой, но в то же время тайной, а не совсем очевидной, понятной по последствиям и по развертке. А у нас было чувство, что как минимум 90% всего того, что с нами происходит, оно вообще идет мимо разума. Но мы чувствовали, что это волшебство происходит, откликается тело откликается душа, вычищается, выравнивается, освобождается и разворачивается, открывается тому свету, той красоте, той чистоте, которая есть в горном Алтае. Поэтому, если вдруг вы там еще не были, он ждет вас, и это волшебство ждет вас и готовит вам ваше озарение, открытие, поездка на Алтай была похожа на встречу с любящими родителями, с мамой и папой, которые очень любят, долго готовились, ждали, радостно встретили под ярким солнцем, прекрасной погодой. Но как настоящие любящие родители, они очень строго спрашивали за любое лукавство, любую нечестность по отношению к себе и к окружающим. как символ силы духа, силы жизни, процветания и как символ красоты данных мест, что даже восходящее солнце заставляет птицу открывать клюв от освещения. занимает особое место в моем сердце. Такое количество благодати, чистоты, радости и света я не встречала, пожалуй, нигде. Было ощущение, что я нахожусь в руках Бога, в Его любящем обережном поле. Весь опыт и уроки, полученные на Алтае, теперь хранятся подобным бриллиантом в каждой клеточке моего тела, как напоминание о волшебных потоках осени в равноденстве 2021 года. Sí, sí, sí.